Всем привет! С вами Ирина. В сегодняшнем видео уроке я покажу, как сделать бантик из фоамирана без шаблона. Для работы я взяла фоамиран толщиной в 1 мм и нарезала из него отрезки. Один отрезок длиной 20 сантиметров, а шириной 1 сантиметр. И еще понадобится две группы по 4 отрезка и длина отрезков в одной группе 9 сантиметров а в другой 8 ширина этих отрезков 5 миллиметров Еще я буду использовать вот такую застежечку, серединку. Как ее сделать, смотрите по подсказке. А вот этот кусочек фоамирана имеет размер 9 миллиметров на 5 сантиметров. Бантик я буду крепить на зажим для волос. Его длина... Пять с половиной сантиметров. И еще буду использовать горячий пистолет. Начну работу с маленьких отрезков. Беру самый маленький по длине. Это 8 сантиметров. Держу его изнаночной стороной к себе. И наношу клей на самый краешек и к этому месту прикладываю больший отрезок тоже лицевой стороной вниз а изнанкой к себе вот что получается теперь я делаю петлю вот так склеиваю у основания а оставшийся отрезок отвожу влево и прикладываю основание к уже к склеенным другим концам и получается вот такая деталь она смотрится одинаково со всех сторон вот видите да также буду делать и вторую деталь еще раз покажу быстро И таким образом я заготавливаю все детали. Теперь на большом отрезке я намечу центр. И приклеивать буду детали меньшей стороной наружу. Так будет некрасиво. Приклеиваю под небольшим углом. Как бы немножко в сторону. Сейчас вы увидите, вторую деталь приклею и все будет понятно. Тоже под небольшим углом в сторону и вот сюда должна свободно проходить более широкая полоска. сюда проходит полоска хорошо и теперь подклею к центру свободные концы Вот так бантик выглядит со всех сторон. Одинаково. По ходу работы я убираю все паутинки от клея. Ну и сейчас можно приклеить зажим. И теперь украшения для банда. Лена Фамиранни застывает гораздо дольше, чем на лентах. Вот лишний кусочек я срезала. Все здесь совпадает и получается аккуратно. Вот такое, такая форма, можно ее немножечко изменить. Вот эти отрезочки, меньшие детали, просто пальцами вытянуть, подмять. Фоамиран очень податливый материал и уже вы здесь можете делать по своему вкусу. Такой бантик получился у меня и обязательно получится у вас. Я буду благодарна за ваши комментарии, ваши вопросы, на которые я обязательно отвечу. Кому понравился мой мастер-класс, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. С вами была Ирина. До новых встреч!